дорогие мои друзья здравствуйте сегодня у нас вторник я на студии радио рекорд на своей любимой и родной и не могу закрыть окно пришла на студию, у нас все просто в пыльце вся студия в пыльце я знаю что все страдают аллергики это страшенное время года для них слава богу я не аллергичная. друзья если что 104,7, ровно 20.00 включаемся. У меня сегодня в гостях будет поэт. Вот, мы будем говорить, о, в принципе, обо всех стихах, о клипах, на которые он снимает на свои стихи. Представляете, сами исполняет песни, но это не тот поэт, да? это настоящий поэт, друзья мои, который печатается в больших книгах, продается в больших магазинах. Большие издательские дома с ним работают. Это Николай Егорычев, он у меня уже был в гостях. Очень любит приходить ко мне в гости и делиться своими новостями. Сегодня я знаю, что у него вышел новый клип. И будем узнавать, куда он его будет, как он будет его двигать, и не нужна ли ему главная героиня клипа. Что касаемо стихов, поэтов и вообще авторов, я хочу сказать, что я очень давно... Мечта, слушайте, у меня весь стол в пыльце, друзья мои, я не знаю, как окно, сейчас у меня Димочка придет, он высокий, закроет окно, я не могу, я не достаю. А, э, всем привет, я что хочу сказать, что когда-то давно я пыталась написать книгу, настоящую, это прямо книга была, роман. Смотрите, кстати, говоря, да, что-то сегодня говорят не по погоде, но если сегодня с утра, днем-то было хорошо на улице, так что вот. Так, эм, я давно написала книгу но не до конца, как-то не вяжется у меня конец, потому что что самое сложное написать книгу, это я говорю не про поэтов, а про какой-то рассказ там или еще что-то. Я начала писать, конечно, эту книгу на эмоциях, но когда эмоции заканчиваются и нет подпитки да, этих эмоций, как-то книга не, не пишется до конца, хотя я до сих пор мечтаю, чтобы э, написали, э, я издала свою книжку, у меня есть материал, но я не мечтаю о большой книге, кстати, я даже знаю, какое у меня будет имя, псевдоним, то есть не Ирина Зыкова, а будет «Жемчужина светлая», здорово, да? Вот Это будет роман, и чтобы она продавалась, такие, знаете, маленькие книжечки такие, типа романы о любви, вот такую книжечку бы я мечтала издать, но в тысячных экземплярах, чтобы она разлетелась и перевелась на многие языки мира. Я сегодня буду с Николаем Гуричем говорить о том, что у него сейчас еще новые публикации в журнале «Русский свет». Он благотворительный и будет распространяться по храмам. Но самое главное, что у него уже много томов книг писателей русского писателей русского мира. Издательский дом Максима Бурдина его очень поддерживает, и они взаимодействуют очень хорошо. Кстати, друзья, если вы когда-то мечтали написать книгу, или, может быть, она у вас уже написана, и вы не знаете, куда обратиться, Пишите мне личные сообщения, я вам подскажу, кто печатает у нас книги, куда обратиться, какие издательские дома будут вам рады. А сегодня 104.7, мы включаемся ровно в 20.00. Друзья, я совершенно почему-то перестала видеть сообщения, я вообще ничего не понимаю, что это случилось со мной, с моим телефоном. Или может быть мне нужно приложение удалить и снова установить. Сегодня будем мы слушать э, песни, кстати говоря, есть такая классная песня у Николая, мне очень она нравится. Крылья э, цвета алого Вот, очень красивая песня Конечно, там другое название это, это я как бы выдержку Из песни взяла Так, кстати говоря, хочу проанонсировать Следующего гостя, который будет Следующий вторник, друзья мои Это будет у нас, не буду говорить пока кто Но расскажу, что тема будет бокса Причем не просто бокса В том числе еще и женского направления бокса То есть это тоже будет очень интересно Сегодня у нас будет творчество Именно в том ключе мы будем читать. Наверняка мне сегодня Николай подарит какую-то свою опять новую книгу, новое издание. Я как настоящий ценитель а с автографом у него ее с радостью приму. И у меня уже коллекция книг Николая Гуричева присутствует дома. Стихи, кстати говоря, очень люблю читать, но иногда, да, что такое написать стих? Вообще это должна быть у каждого автора, да, своя какая-то рифма, свое настроение. Вот у... Многих авторов я вот замечаю, да, они как-то вот, ну, грубо говоря, слизывают у кого-то какую-то манеру передачи э, строк. Но э, вообще авторские права в этой, в этой теме, мне кажется, такая, такая вещь очень тонкая, актуальная, потому что одно буквально запятую, да, где-то там или многоточие поставишь, не там. И все, и уже не твои стихи, уже кто-то может их забрать, переиначить на свой лад, заменить синонимами, допустим, слова, и вот, вуаля, новое произведение готово, да? А новое произведение это украдено, друзья мои. То есть вот как с этим борется? Потому что я знаю, у Николая мне даже как-то однажды у нас были такие пошип пошиптушечки с ним. Он мне рассказывал, что, конечно, у него очень много поклонников, очень много почитателей, ценителей по-настоящему, которыми он очень многими общается и наверняка будет скоро творческие встречи проводить. Но в то же время у него очень много злопыхателей, так сказать, завистников. Я вообще замечаю такую тему. Вот уже много лет я работаю с людьми именно на радио. Я имею в виду чисто вот своих гостей что кто занимается каким-то делом, по-настоящему у него получается. Как только у вас начинает получаться, это означает, кто-то скоро начнет вам вставлять палки в колеса. Но это очень неприятно. Но это я всегда своих гостей подбадриваю и говорю, значит, вы на верном пути, вы молодец. Как говорят, если вам плюют в спину, значит, вы впереди. Так что, вот, в принципе, это нормальный процесс, когда о вас говорят, лучше, даже плохая реклама во все времена считается это лучше, чем ничего. Так, что еще, я надеюсь, сегодня пойдет дождь, потому что отвратительная пыльца машина моя, белая стала сегодня желтого цвета, где бы я не останавливалась на какое-то время, когда я прихожу в нее, она вся покрыта пыльцой. Я уже даже сегодня думала, что у нас сегодня самолеты вот, военные летали. Я думаю, наверное, нас чем-то тут <свят> опыляют. <свят> Борются с клещами. Уже что только не подумала, но оказывается, говорят, что в этом году зацело все прямо одновременно. И черемуха, и все-все-все. И вот эти одуванчики желтые мать-мачеха. Отвратительное, конечно, настроение у всех, кто подвержен аллергическим реакциям. Слава Богу, я не из этой серии, но мой ребенок страдает Пьет таблетки, капает в нос и трет глаза. Друзья мои, микрофон микрофона я Ирина Зыкова, не забываем. Я, видите, не могу с вами общаться, потому что я не вижу вопросов, я не знаю, что мне сделать с этим телефоном. Кто мне подскажет, может быть, личное сообщение, потом проверю, как мне поступить. Может быть, удалить сообщение, ой, удалить приложение и снова его установить. Дорогие друзья, я не знаю даже, о чем еще поговорить, но я хочу что сказать, майские праздники пролетели очень быстро, и вот мы уже с вами рядышком вместе, я не знаю, наверное, кстати говоря, кто хочет стать гостем в июне, можете написать мне вконтакте, в личное сообщение, и я обязательно посмотрю по датам, конечно, я у Лизоньки спрошу, Лизонька у нас тут, как там у нас все дела с датами. Так. Давайте будем говорить пока, наверное, друзья мои, я буду готовиться к эфиру, потому что сейчас уже придет у меня Дмитрий, придет мой поэт, гость. С вами буду я ровно в 20.00 на 104.7, ваш языковый режим. FM, друзья мои, не забываем. Целую всех.